Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Как и обещала, вот в этом ролике, который я выпустила 14 августа, в этом ролике я расскажу о условиях глобального экспо-марафона. После регистрации в RSV System и после полной верификации вы заходите в свой кабинет Skyway Investment Портал и ищите вот здесь на баннере слово марафон. Нажимаете, вас перебрасывает вот на такую страничку, где написано Global Expo марафон Здесь мы видим, что до конца марафона осталось 16 дней, 2 часа, 18 минут и 55 уже секунд. Нажимаете вот здесь подробнее и читаете условия марафона. В бронзовый уровень нужно... Увеличить суммарный объем личных и привлеченных инвестиций в первой линии до половиной тысяч долларов. Обратите внимание, соотношение личных и привлеченных инвестиций не имеет значения. Например, вы можете достичь необходимого объема только с помощью личных или только с помощью привлеченных инвестиций. Призы. Вам откроется доступ. К ограниченному инвестиционному предложению эксполимитет с повышенным дисконтом. Это очень хорошее предложение. Серебряный уровень. Нужно выполнить три условия. Первое, достичь объема 15 тысяч. Внести в общей сложности не менее 500 долларов личных инвестиций. И третье, пригласить в первую линию двух новых человек которые зарегистрируются в личном кабинете, верифицируются и откроют рассрочку с ежемесячным платежом не менее 100 долларов. То есть, если на бронзовый уровень может попасть любое количество человек, то в серебряном уровне количество мест ограничено. За выполнение всех трех условий серебряного уровня вам будет доступно билет на Экспо-выставку 2020 года Дубай с оплатой трансфера до выставки. Поездка в центр тестирования и сертификации UST Inc. в шарже с оплатой трансфера. Экскурсия по Экодому с фотосессией. Проживание в течение трех ночей в двухместном домере. Завтраком в гостинице Дубая. Сразу скажу, что гостиницы Дубая очень дорогие. Поездки в Арабские Эмираты будут организованы по группам в определенные даты, которые вы можете сами выбрать. Золотой уровень. Три условия. Достичь суммарного объема личных и привлеченных инвестиций в первой линии. То есть у вас и в первой линии 20 тысяч долларов. Внести общей сложности не менее тысячи долларов личных инвестиций. Третье, пригласить в первую линию четырех новых человек, которые с 1 по тридцать первое августа двадцать первого года зарегистрируются в личном кабинете, верифицируются и откроют рассрочку с ежемесячным платежом не менее ста долларов. Призы. Доступ с 1 октября. К ограниченному инвестиционному предложению Экспо-лимитет с повышенным дисконтом. Второе. Участие в Биг Эмиратос-тур, с которым вы посетите самые важные места нашего проекта в Арабских Эмиратах. Программа тура включает 500 долларов в качестве компенсации билета до Арабских Эмиратов. Билет на Экспо-2020 в Дубай и оплата трансфера до выставки. Экскурсия в Центре тестирования и сертификации технологии ОСТ-ИНК в Шардже. Присутствие на выступление основателя нашего проекта Анатолия Юницкого в Шардже. Посещение эко-дома в Центре ОСТ-ИНК в Шардже и фотосессия. Посещение закрытого мероприятия. Для партнеров РСВ Систем. Проживание в течение пяти ночей в двухместном номере с завтраком в гостинице Дубая. Памятные сувениры, фотокнига с подписью Анатолия Юницкого и профессиональное видео о поездке. Определиться в тур может только 100 человек. Когда все места будут заняты, уровень закроется. Но пока еще все места не заняты, как мы с вами видим. Так что шанс. Еще есть. Для тех, кто войдет в двадцатку лучших участников в золотой линии, те смогут посетить закрытый ужин с Анатолием Юницким лично обсудить достижения нашего проекта с его основателем. Для тех, кто только что зарегистрировался, вам нужно нажать вот на эту кнопочку «Инвестировать». Вас перебросит на страничку, где вы можете приобрести пакеты «Стандарт» и пакеты с рассрочкой. Здесь вот есть ролики. Можете включить каждый ролик «Как приобрести пакет». Обязательно прочитайте условия на подарочные купоны и на скидку в 25 долларов. Затем нажимаете «Выбрать». Выбирая, например, пакет «Доступный». Если наведете вот здесь мышкой на подарок, рассрочка на 5 месяцев, дисконт 1 к 24, то есть вы получите 12 тысяч долей и плюс 500 долей в подарок, если вы оплатите первый взнос не 100 долларов, а 200. То есть платеж за 2 месяца. Если вы выберете пакет стабильный с рассрочкой на 5 месяцев по 200 долларов каждый месяц, то при внесении за 2 месяца, то есть не 200 долларов, а 400 долларов, вы получите в подарок 1000 долей компании Skyway. Далее вы нажимаете на кнопку «Оформить». То есть все, как вы увидите в ролике в предыдущем разделе. Вернемся к с вами к марафону. Смотрите, если вы не успеете выполнить условия серебряного или золотого уровня, то... Бронзовый уровень, я уверена, выполнит любой, было бы только желание. Повторюсь, за выполнение бронзового уровня у вас с 1 октября 2021 года откроется доступ к к ограниченному инвестиционному предложению Expo Limited с повышенным дисконтом. Я не знаю, какой с октября будет вам доступен дисконт. Вот два года назад у меня была возможность получить дисконт 1 к 600. Представляете, такой же дисконт давали в 2014 году самым первым инвесторам конечно же, я воспользовалась такой возможностью. Было бы глупо упустить такой шанс. Я не думаю, что на 15 этапе дадут такой дисконт. Но получить любой повышенный дисконт на 15 этапе, я считаю, это большая удача. В 2014 году инвестировали, можно сказать, только в идею. Не было ничего, как говорится, кроме идеи. Это был стартап. Очень большими рисками. На сегодня это уже почти разработанная технология которая готова к применению которые можно не только потрогать но и проехать на ней на сегодня риски минимальные а шансы на получение дивидендов от построенных дорог приносящие прибыль очень велики я буду делать ролики о skyway и вы поймете что получить даже бронзовый уровень на 15 этапе это большая удача. Вы это обязательно осознаете и поймете со временем. Я инвестировала в компанию Skyway через фонд Capital. Ссылка, кстати, на этот фонд тоже будет под этим роликом. И в Capital у меня приобретено 4 миллиона 834 500 штук долей компании Skyway. Также я инвестировала в фонде SWIG. И здесь у меня 2 миллиона сто восемьдесят две тысячи девяносто четыре доли компании Skyway. На сегодняшний день фонд Swik Invest Group не является фондом для сбора инвестиций в транспортную систему второго уровня под логотипом Skyway. Фонд Свик перешел на новый этап развития и переименован теперь в компанию Еварич. Со своим инвестиционным глобальным портфелем. Но те, кто получал доли компании Skyway в фондах свик и Capital, должны продублировать свои имеющиеся у вас любые доли, приобретенные или даже подарочные, без разницы. Да, были времена, были и подарочные доли за регистрацию. Представляете? Их вы тоже должны продублировать в кабинете RSV System. На моем канале есть ролик, как это сделать и. Для чего? Ну а фонд Skyway Capital до сих пор принимает инвестиции так же, как RSV System. И в этом фонде Capital также есть возможность участвовать в глобальном марафоне. Так что желаю всем удачи! Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новости. Воспользуйтесь шансом получить большой дискон кто знает, каким он будет, а вдруг реально существенным. Подумайте, вот над чем. Все круто получилось у Яницкого. И начали строить дороги. Возможно, начали в Арабских Эмиратах и потом еще где-нибудь. И построили лет так, ну, через несколько, определенное количество километров дорог. Представьте, что начали начислять дивиденды. И вот на каждую вашу долю, будут начислять, например, ну, по 0,25 центов в год. Представляете? 0,25 центов в год. А у вас, например, 100 тысяч долей. Делим 100 тысяч на 4, то есть на 25 центов. И получается 25 тысяч долларов в год пассивного дохода. Представляете? Да, такого можно только мечтать. Но мечты сбываются, если идти к ней целенаправленно. Но... Не рекомендую брать ни кредиты, ни займы. Это я об этом говорю в каждом практически своем ролике. О всех компаниях, которые только существуют. Инвестируйте по своим возможностям. В любую компанию, в которую вы хотите инвестировать. Даже если вы уверены на 100%, что тут вы увеличите свои инвестиции и приумножите. Поэтому дышите ровно. Покупайте рассрочку посредством, не в ущерб своей семье, но не упустите возможность стать независимым и обеспеченным. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылки на регистрацию Skyway RSV System и Skyway Capital под роликом. Всем удачи! До встречи в Арабских Эмиратах! С вами была Валентина Синема-2.